Хорошо сейчас зайдут, да? вот как подложкой будет красивой. Короче, э, первый месяц вот я посмотрел э, лекцию Жданова, она, кстати, у меня даже есть, по-моему, на компе, сохраненная, там, блядь, двух с половиной часовая лекция о вреде алкоголя. Я посмотрел ее. Выжительный? А? Выжительный? Блядь, я хуй знает, он, ну, как бы, блядь, ну, доносит мысль какая-то, блядь, ну... Типа, блядь, шампа шампанское, блядь, это ж бактерии пукают и загоняют, блядь, ты вот пердёшь, бактерии пьешь, вот, блядь, чтоб газики были в шампанском. И вот такой вот разгон, блядь, вы это, пиво пьете, блядь, а потом ссыте мозгами, блядь, потому что алкоголь, блядь, из пива, блядь, он забирает э э э э серные клетки мозга, и вот, ну, я такой хуяк, вот на это все, блядь, посмотрел, такой, всё, я в завязку. Месяц не пил вообще, но в то же время этот вот месяц, который я не пил вообще, угу. я ходил на тусовки. У Васентина напротив дачи там тусовались, ну, на Фазенды. В завис... Ну, то есть, исходя из этого, что значит, минус алкоголь, больше движухи? Я, я, я приходил. Не важно, пиво, не пиво. Да, ну, это было ради теста. Я приходил, короче... Ну, можно... Ну, пьёшь с работы, то есть там в магазин, то есть ну там или из, из дома утром проснулся, пошел в магазин, заходил, Короче, брал я брал прих... баночку пива, это вроде бы алкоголь, но ты с бухты в бараха же не, не Я ты, с колокольчиком, бух, бух, бух, я, бух, я, я покупал колокольчик, блядь, вот тот самый олдскульный, мне, блядь, 18, было, подожди, уже почти 15 лет назад, 2000 какой, третий год, да? Ну, сейчас, блядь, убавь, 19 2004 год, вот я завязался с алкоголем на 7 лет, ну, с пивом. Чисто с алкоголем завязал на пару месяцев. Вот, и, то есть, грубо говоря, год после школы, вот, я, я прихожу, напротив Васениновского дома, там, на фазе, там, какие-то движухи, я прихожу с бутылкой колоколы, прикольно, да, колоколы, и тусуюсь. Я смотрю, а люди пьют. Я как бы я в завязке, я пью колокольчик, я типа с вами на волне, блядь, типа догоняю, Улавливаю. Раз было такое. Два было такое. То есть. Потом я понял, что это, ну, блядь, я их не понимаю. Нихуя я с вами не на одной волне. Я пришел потом в Степан. Я сижу трезвый, блядь. Вот я как бы в завязке. Я пришел в Степан. Там люди, блядь, под столами, танцуют, блядь, что угодно происходит. Ну, то есть этот момент, а... моменты, интересно смотреть на них. Глобоёбы же, глобоёбы Я, я, я такой, ну это да, вот, и приходит, где-то после третьего, четвертого, по-моему, прихода, вот в, в состоянии, когда я не пью, отвращение, сначала было прикольно, я ржал. Ну то есть вот нихуя не с а я, блядь, такой э, трезвый, блядь, я с них прогораю, блядь. А потом, блядь, да это заебало, это вот, ну, это... А потом приходишь к тому, что, сука, мне скучно, а им это весело. <смех> да, да, нет, нет, нет. дело не в этом, даже в том, что они ублюдки, блядь, но это выглядит уже противно. Ну, да, я, да. Я, я перестал, будучи непьющим, ходить на пьянки. Потом, э, закончился этот месяц без алкоголя вообще, э, я решил, думаю, ну какой-то алкоголь надо принимать. Я не знаю, как это произошло, где этот момент переломился, я не пью только пиво, ну то есть ну полностью отказываюсь от пива. То есть как бы водка, блядь, джины, блядь, вино, это все для меня стало доступным. Mm -hmm. То есть вот и получилось, что я 7 лет не пил пива. Я, я, я пил джин. Сука, только прозрачный. Тогда еще Браво существовал. Сейчас он очень редко в банках. Ну больше. Это пиздец. Я в голове сохранил. Нет, нет, После нет, этого. нет. Я, я, я понял, что нет. Я потом я от джина тоже отказался. Лучше пить пиво, я, на я, я, я, я на этом, я на.. В проекте работал, мы с Игорем э, Даниловым уехали в командировку, блядь, то ли Кириши, по-моему, или Тихвин. Вот, даже я, по-моему, какой-то пиздец происходил, мы с ним пошли просто погулять, блядь, какое-то футбольное поле, мы типа два голкипера, блядь, и я конченый, он конченый, блядь. Я вот с этим своим пьем я иду и смотрю, у меня ебала отекает от э, Джина. То есть у меня вот пятна пошли, то есть реакция на алкоголь такая, ебать мой, хуй. И сердце вообще, блядь, просто ебашит так, я, я, я задыхаюсь. Я такой, блядь, нет, тут что-то надо менять. И в итоге потом я от джина отказался. В итоге, И в итоге получилось 7, 7, да. 7 лет без пива. Смотри, вот сейчас самое интересное. Ну, на самом деле, нет, просто, просто концовка. Как, как я вернулся к пиву? Меньше из вред, на самом деле. Я уже устроился тогда на Ford, уже отработал какое-то время, не помню сколько сколько-то, не знаю. Но если получается в 2004 я завязал с пивом в 2000 получается одиннадцатом я уже на Форде, в десятом устроился да в декабре в 2011 Хуяк ДМС, ну полис дополнительного медицинского страхования, и я приехал к стоматологу. Там э, определенная куча этих, э, ну определенный список стоматологий, что тебя обслуживают по этому полису. Я приехал в одну из них, говорит, здрасте, вот-вот я записался. Блин, вы рано приехали, у вас еще 40 минут времени, я, там...". я такой, ну хорошо. Это лето, блядь, тепло, жарко. Я такой, ну хорошо, я погуляю сейчас. Захожу, блядь, я хуй знает, я, я, и вот тут я сломался, тепло, жарко, погуляйте. Ну, ДМС, впервые еду, блядь, и просто, блядь, беру на тот момент, по моему мнению, самое охуевшее пиво. Ну, я считал тогда, сейчас, сейчас же уже понятное дело, что нет, банку, банку или хайникина. Беру, сажусь, пью, блядь, я, я 7 лет не употреблял пиво вообще, я думал, сейчас, блядь, пойдет вкус. Нихуя хуя подобного, ну вот просто въебал и въебал, блядь. И потом мне вот этим моим... Вот, ну, и попробуй. ну, это вот, ну это тогда, 170, видишь. Там, ну или 150 рублей. Это вот после большого перерыва но как-то так и будет, возможно. И, и хуя я такой, все сажусь, и там в медицинское кресло, такой, я не чувствую, что я, блядь, что-то про... конкретно изменил в своей жизни сигами была та же хуйня. Вот, и было, я 11 месяцев не курил. В этом э, тоже еще работал в Магните, когда вот mm. 6 седьмой год. И мой одноклассник Саша Ходенко э, подтянул меня в Питер. Говорит, ну найдешь работу, хули ты в Ладоге, сидишь, блядь. Он, Раньше меня съебал с магнита, я потом тоже что-то тут болтыхался, блядь, наверное, что-то не год вообще без работы. Подъезжай, блядь, у меня хата есть, можешь тебя вписать, блядь. Он снимал тогда комнату на Кондратьевском, примерно, представляешь, да? угол Кондратьевского. Ну, короче, там трэш, блядь, вот эти трехметровые потолки, блядь, хрущевка, блядь, не, Сталинка, по-моему. Я их путаю что все время. Слены толстые, да. И не Да-да-да, да. да, да, да, да. да, да, да, да. Блять, сука, там ванны не было. Там ванны не было. Взорвался, я хуй знает там. там... Я подумал, что кто-то Там ванны Слушайте. не было, пты. Сороковые корпуса вот э э Кондратьевского проспекта. Вот их так и называют, Сороковые корпуса. Ну то есть вот это пиздец, бараки, ёпты вот эти жирные стены, и он говорит, давай, подъезжаем. Мы жили втроем в одной комнате. Mm -hmm. Я хуй знает. Я, вот, и, и, и я приехал, я был, по-моему, бросивший от табака уже несколько месяцев, приехал, устроился на, э, в магазин, по-моему, где-то на Савушкино, он там находился. Э, Дед, дед, дед, детскими товарами я продавцом работал. По-моему, банался. Да, мама он, так... Да, мама» он так назывался. Там был расклад такой, что я устроился до открытия магазина, и я думал, Кошмар что.. Кошмар не снятся. А? Кошмары не снятся? не не, -не. Как-то китайская продукция отравлял детей. Не-не-не. Это же там не еда, там коляски, блять вся хуйня. не важно, их. Сосуды вижу. Не, не не похуй. Тем более сеть закрыта. Сеть закрыта. И, короче, в этот. План был такой, что я реально рассчитывал, что мы впишемся. Ну, то есть я и там сотрудники, что со мной вписались на открытие этого магазина. То есть мы пришли, блядь, просто заведение в ТК. Вот какая-то площадь. Мы все сами собирали, блядь, ставили стеллажи, выкладывали товар, блядь, с нуля. Что нам за это будет какая-то премия. То есть я устраивался на условно зарплату 16 тысяч. Ну, блядь, примерно, да. Может так оно и было по тем годам. А потом, и, но в голове держа, что будет какой-то бонус. Вот за то, что, типа, от, открывающий магазин сотрудник. Бонуса не было. Я такой, идите нахуй. Все. Мне заплатили, рассчитался, и, блядь, я отработал этот месяц. Э, Какую-то телку, блядь, там почти зацепил из сотрудников, но почему-то так и не чпогнул. я хуй знает, ну, прикольно. Э, набрался каких-то впечатлений. У них играть должна автоматом музыка вот в детских магазинах, магазинов товаров для детей, должна играть музыка без всякой рекламы, никакой радио, а вот именно их. А там де детская музыка вот этих нулевых годов. Блять, вот что это было? Доброе утро, милый компьютер. И она идет по, по кругу. Там 12 треков. Вот вот этих детских песен. Я просто начала вымораживать. Я съебал. И еще и потому, что это ну, не заплатили, насколько на я рассчитывал. И я такой, блять, пиздец. Получил расчет. На Савушкина недалеко от черной речки есть вот такой э, ресторан Харбин э, китайская кухня я там ну все, пиздец вот, ну, перевели денег блядь. ну как бы на Савушкина да я такой хуяк все зашел туда вот то есть грубо говоря ну, вот здесь черная речка вот вот Идет но вот там где-то этот Меркурий, в котором я работал. да человеческий представляет, то есть, про то, что я не посещал. Я хуяк, я все, блядь, лето, жара, градусов 35, блядь, вот если на солнце стоять. Я, блядь, захожу, я заказал какой-то суп блядь, какой-то еще еды. Подошел, блядь, ты его должен, наверное, помнить, по-моему, Саша... Блять, сав, сав у него было, блядь. Сальников? Да, да. Ну, сальников мой подтянулся. Домасник. Да, а, вот. Он подошел, мы там с ним что-то. Я мать его хорошо знаю. Вот, вот. Мы с ним в последние. Он походы. сейчас в Ладоге вообще не бывает, да, оказывается, ну, да? Бывает, бегает. Блядь, нет, не сальников тогда. Сальников с больше. Я, я, я, я не про не, не про Сальникова тогда. Блять. А, сука, надо уже вспомнить. Нет, не, не про Сальникова. А, в, в, в доме, где по. Слушай, рифы. -то. Где пятерка? А, ну, песня. Ну правда, смертников. Хирург, хирург у него погонял, ну, никнейм, вот это, это не Сальников. Не, не Кулин, блядь, не помню, ну я понял Кулин. Вот, вот, он ко мне подтянул. он не что там один год или по-разному. вот его, он это, вот, он. Я, я, я его встретил. Да, да, да, да, да, он, он это, uh, uh, он тогда ко мне подъехал, блядь, мы с ним там, Рестора встретились, блядь, прибухнули так чуть-чуть. Я еще, по-моему, перед встречей с ним еще вина бутылку въебал, по-моему, с ним еще этой э -э японской водки, блядь, которая, блядь, на самом деле лайтовая. Я вышел на улицу, 30 градусов жара, у меня раскаленный асфальт. я размазала нахуй сразу. Мне ехать, блядь, еще, блядь, полгорода. Я такой, блядь, подъехал. Ну все, блядь, я закончил свою трудовую деятельность в Санкт-Петербурге. Ну вот, блядь, вот с таким отношением я подошел к сороковым корпусам на Кондратьевском. Наверное, может и Сигу. Купил самые крутые. На... Ну, тогда я считал. Кэмэл. Ага. Я купил Кэмэл, блядь, ну, 11 месяцев, или, блядь, ну, может даже год не курил. Купил Кэмэл. Затянулся. Блять, фу, блядь, они противные, вторую, блять, ну, как-то, блядь, непонятно. К любым сигаретам, то есть, если ты их сначала не понял, привыкаешь. Я понял, спустя какое-то время, то есть, курить парламент, либо Пётр, то есть, ну, это дело времени. Да, поэтому я от ябы от своей не отказываюсь. Я не прочь, там, сейчас... Я не, от... не отхожу. Ну, когда я курил парламент найт, либо... Ну бальбера то есть она стоила либо 75 рублей, либо 80 там 80 копеек, это еще было адекватное. И зарплата была соответствующая, есть, там... за, за, за, со, за сотню, если моя ява перескочит по, по деньгам, я да, брошу. И запапа было 60 тысяч и так далее, но это был 2014 год. Там, блядь, ну ебать, ты на, на деньги мог купить много чего. 2013 год, 2014 год. Давайте за по 50. <къех> хуй знает, ровно с нами. Ну, я хуй знает. Не брюк уже тоже. Ну ты можешь пока отдохнуть, блядь. Там как-нибудь выключить, блядь. Вроде как пишем видео. Вот еще от этой привычки надо избавиться не получится. Это привычка после перелома челюсти раз разминать. Это у нас полная челюсть. Вот. Ну, у меня, видишь, вот тут вот, пер был перелом мышеловку. Мыщеловкового сустава. Я представил так, что когда мне сняли но Как будто ничего не было. Блять, а вот а мне на. будет вылетать. А мне ж переделывали. А потом так вообще, говорит, нельзя будет. Сука, можно. Мне ж переделывали. Мне ж переделывали, блять неправильно же. Срушился перелом. Первый урок, что Врачам можно доверять, но верить нельзя. Ну это да. Это да, блять, уже как вода идет, блять. Ч, блять, фолловеры, фолловеры пишут. Блядь, что он несет, блять. Короче, чувакам с это, э, э, что остались дольше меня на Форде, им, по-моему, по, по, -моему, по... 10 окладов выплатит, это примерно по полу ляма. Ну, я когда уходил, мне, мне все вместе зарплаты за месяц, все это вышло в 2017 году, мне это вышло 240 тысяч. Им им выйдет, вот грубо говоря, полу ляма. Молодцы. Ну, да, вот просто вот. Там, там, там, там есть, короче, какая-то таблица, э, все в зависимости от стажа. А на данный момент очень мало сотрудников осталось, которые имеют стаж меньше 7-10 лет. А вот там, типа, от а лет, то, блядь, десять окладов. Я да, знаю, что он заказал да, вообще сейчас. То есть, вообще... Не будет в России. Будет, будет, в Елабуге останется. Где делают Ford Transit и этот. И э, Кугу. Он, он и блять включись, сука. блять, с тобой не так-то нахуй? Материнка лежит вот там вот в пакете, я, блядь, ее нибудь продам? Нет, блядь. Не знаю, материнка, вот, вот блядь, оператива DDR3. Надо выложить, выложить на Авито, блядь. Я... Почему руки не доходят продать, блядь? Я отбил бы уже камеру, блядь, продай вот это все железо. Там материнка, ведюха, блядь, они едущие. А DDR3 все заточено, там просто, блядь, в комплекте. Там системник без корпуса вот и без блока питания. Почему я не могу себя заставить это все сфотографировать и выложить на Авито? Потому что, блядь, я хуй знает. Какая-то хуйта происходит. Вот Я не знаю. Вот-вот Авито у меня, вода, война. Короче, доебал. Да а? Клеет, клет. Что это? Клеет. Не ну, в курсе. Так ему похуй, блядь, он, а, мы... а вот, вот так, да, теперь, теперь клюет. Я не знаю, блядь, том 2, ёпта, блядь, я не знаю, что это происходит, мы снимаем или не снимаем, блядь, идет там, не идет, блядь, вроде снимаем, а он же через 3 минуты вырубается, да, вроде пишет, блядь, пишет. Что до этого было, и не в курсе, блядь. Вот блядь, то, что телефон не заряжается нихуя, хуя, вот это вот меня на напрягает, блядь. Лампочка горит, блядь, ну, типа, и шел бы ты нахуй. Два. Охуенно, блядь, а вот так вот уже, по-моему, два часа, да, лежит он? У меня телефон, час 15, полная батарея, я Так вот я про то же, блядь, это что-то неправильное. 6 вечера подарился, ехал к лорогу Провадарского, слушал музыку, пятьдесят. Вот два процента. Да. Вот, блядь, давай от компьютера попробуй зарядись, блядь. Это, ну, нет, это... Блок, который... вот, вот это хуйня, блядь, это... Вот, Мощность. Ураженную вампера. Я укрыться на хате, блять, оставил вот в 34 доме. Я к нему же зашел. Я у него оставил зарядку 2,4 ампера, блять. Она быстрая. Мне 5.5. А? У меня 5.5 телефона. Блять, я не рискнул. Я не рискнул. Вот я когда заказывал. В этом комплекте. А?